Сегодня утром, быстрым шагом, Идя из спальни в мир людей, Взглянула в зеркало, И трагик взмолился о судьбе моей. Там не явилось отражение, Кто есть я, ангел или черт, Кто мне вернет изображение, Кто смысл жизни мне вернет. Моя душа не видит больше Тот храм, что Богом был ей дан, Жизнь стала тягостнее и горше, как страшный киевский Майдан. И зеркало считать устало, морщинки на моем челе, Оно давно бы уже сбежало куда-нибудь, где веселей. И день настал, слезами смыло картинку грустную мою, И зеркало взглянув застыло, не видя, что пред ним стою. Нет, так нельзя, стекло взмолилось, Давай жизнь сызного начнем. Хочу, чтоб снова ты влюбилась, чтоб вспыхнули глаза огнем, чтоб не висела, я без дела, ловила твой влюбленный взгляд, И ты бы с радостью смотрела в меня, как много лет назад. И я, подумав, согласилась, припомнив юные года, Когда от радости светилась. Я счастлива была тогда, и отражением любовалась, и не гневилась на судьбу. Но где же взять мне эту малость, луч счастья, что развеет тьму? Сегодня утром, быстрым шагом идя из спальни в мир людей, сказала я, спасибо, трагик, все изменю в судьбе своей. И ты, покрытый амальгамой, мой свет, мой добрый верный друг, Пусть даже в день тяжелый самый не встретишь глаз моих испуг. Отныне буду жить красиво, пусть до сих пор мне не везло, Любимой стану всем на диво, счастливой стану всем на зло.